Всем привет! У меня вот целое огромное ведро, 12, наверное, или 10-литровое клубники. Но эта клубника уже как бы, ну она разного размера, она вкусная, вкус клубники никто не менял, но она уже не имеет такого товарного вида, то есть это такая домашняя ягода. Конечно, куча способов ее применить, но я хочу сделать такие вот конфетки. Клубника в шоколаде у меня, конечно, уже не получится в том варианте, в котором я хотела, но все же я попробую ее реанимировать. Я выбрала небольшое количество ягод, помыла их и отделила от хвостиков. С помощью салфетки удалила еще ненужную влагу и сок клубники. Растопила белый молочный шоколад. Беру ягодку, накалываю и заливаю шоколадом. Стою и укладываю на пергамент, слегка прокручивая, Шпашка хорошо достается. То же самое делаю белым шоколадом. И убираю в холодильник минут на 10. И пока подготовлю коробочку. Коробка у меня здесь 12,5 см на 12,5 см. Я вырезала из пенопласта вот таких два квадрата загружаю их, лишнее убираю, из красной бумаги вырезаю внутреннюю часть. Вот такие получились остывшие конфетки. Мама, а где там? Осталось их только красиво упаковать. А то это, Здесь вот я делала с какой-то стружкой, с посыпкой. Мама, это конфеты. Конфеты. Конфеты? А, ма, а, а. Что? Это так? Правильно. Да. Тебе дай попробовать а? Конфету. Чего, Саши? Чего, Саши? Нет. А кому? На? Нам. Лажи сюда в коробочку. А? Спасибо. Ой, я тебя мажу. Вот такая коробочка с клубникой в шоколаде у меня получилась.